Я вас приветствую, на связи Андрей Веденьев из сайта businessformula.ru. Сегодня мы с вами поговорим про один очень простой, но очень эффективный навык, который помогает подключать людей в бизнес, приглашать лично партнеров в вашу команду. В частности, мне этот навык помог подключить порядка двухсот человек лично в мой бизнес. И на самом деле, навык настолько простой, что даже удивительно, как мало сетевиков им пользуется. Итак, Первое, чему стоит научиться, если вы новичок, либо чему стоит обучить ваших партнеров, если у вас уже есть команда, это тыкать пальцем. Я сейчас объясню, что я имею в виду, если вам пока это не непонятно. Идея в следующем, что когда сетевики пытаются устроить свой бизнес, они слишком рано начинают... Переводить такой фокус прожектора на себя. То есть э, очень часто в разговорах звучит Я-я-я-я-я-я-я-я-я. Я начал бизнес, у меня есть продукт, у меня есть замечательная компания. И э, в результате, вот если новичок э, пытается вытягивать кандидатов на себя, на свой авторитет, он, естественно, врубается в вполне очевидные вопросы. Я начал бизнес, говорит новичок. А сколько ты заработал, говорит ему его знакомый. И новичку сказать нечего, собственно, разговор на этом и заканчивается. Так вот, когда ко мне приходит партнер, первое, что я ему говорю, я ему говорю, смотри, сейчас твоя задача научиться делать вот что. Тебе нужно научиться тыкать пальцем. То есть, когда ты проводишь презентацию, твоя задача показать видео и посмотреть ее вместе с кандидатом. Ни в коем случае не рассказывать про бизнес самостоятельно. Когда ты приглашаешь человека на встречу, то лучше будет, если ты будешь говорить не ⁇ Я начал бизнес, приходи ко мне ⁇ а если ты будешь продавать, в частности, меня, и будешь говорить, что... Смотри, своему знакомому, смотри, я начал бизнес с одним предпринимателем, он хорошо зарабатывает, сейчас расширяет бизнес, и есть возможность на этом хорошо заработать. Если интересно, я могу тебя с ним познакомить, пообщайтесь. То есть тем самым новичок уводит себя с линии огня, уводит себя с линии удара. И переводит внимание кандидатов и все острые вопросы, все возражения, все какие-то сложные моменты на другие вещи. На видео, на спонсора, на события, на мероприятия. То есть убирает фокус себя. И вот правило, которое стоит выучить, оно звучит так, что если твои губы шевелятся, твой палец должен во что-то тыкать спонсора, вот давайте я тебя познакомлю с человеком, он разбирается, ответит на все вопросы. В видео, слушай, я пока только начал, сам не до конца разбираюсь, посмотри это видео, там вся информация есть. В события, слушай, если интересно разобраться, у нас будет на выходных мероприятие, бизнес-день, там стартовый семинар, неважно. Там будут люди, которые в этом бизнесе уже давно хорошо зарабатывают, они лучше расскажут, чем я, если хочешь разобраться, приходи. Чем раньше ты научишься? тыкать пальцем во что-то кроме себя тем проще и быстрее будет развиваться твой бизнес смысл использования инструментов очень простой навыков ноль презентацию ты проводишь паршиво и даже самим фактом паршивой презентации ты отпугиваешь от себя людей поэтому лучше уж использовать инструменты они расскажут лучше чем ты для людей опытных тоже стоит использовать инструменты почему потому что если ты рассказываешь про бизнес хорошо, то это может быть еще хуже, чем если ты рассказываешь плохо. Потому что ты весь из себя такой крутой профессионал, провел офигенную презентацию, перед тобой сидит человек, смотрит на тебя и говорит, да, слушай, ну ты, конечно, крут, я так не смогу. Именно поэтому я уже несколько последних лет целенаправленно использую инструменты. Я могу рассказать о бизнесе так, что человек стартует. Но зачем мне это делать, когда мне проще... Созвониться, сказать, слушай, ну посмотри видео, потом пообщаемся. И э, это упрощает бизнес для меня, это упрощает бизнес для моего кандидата. Вот такая вот э, простая техника. И э, я вам очень рекомендую... Свои следующие 5-10 встреч постараться провести с минимальным своим участием. По максимуму убрать себя из процесса и э, по максимуму тыкать пальцем в различные инструменты. Спонсора, видео, брошюру в истории успеха, события, во что угодно. И посмотрите, как изменится ваше ощущение, ваша уверенность в том, что вы можете строить этот бизнес. И как изменится реакция людей, когда вы уберете себя с линии атаки. Я вам желаю построения большого бизнеса. Научитесь тыкать пальцем.